19 апреля. Памятная дата России. 19 апреля 1783 года. День принятия Крыма в состав России. Императрица Екатерина II подписала манифест о принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей кубанской стороны под российскую державу. В манифесте говорилось о счастливом превращении из мятежа и неустройства в мир, тишину и порядок законный. Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив историческую принадлежность полуострова России.